Всем привет! CS fail, как обычно Ссылка на сайт с халявой всевозможной Будет находиться в прикрепе, там и промики и Ссылочка с бонусом, вся история В общем, сегодня у нас тема Такая, у нас есть 7 скинов по 100 долларов И мы посмотрим, что с этого Вообще можно поиметь, то есть по факту Что можно поднять со 100 долларов Каждый скин мы будем ставить на 1 x То есть изначально это будет 1 1.2 Потом 1 5, потом 2, потом 2 5, ну и так далее, и посмотрим Сколько скинов вообще можно бустануть И самое главное, до скольки, все-таки для тех, кто играет на Crash проектах, ролик будет полезный, потому как плюсом ко всему, увидим вообще, какой коэффициент стоит выбирать. Кстати, параллельно сегодня хочу закачать боевой пропуск. Самое, что интересное, что самая офигенная здесь награда, я сейчас долистаю. Вот, 60 уровень и тут можно выбить бабочку лор. Ну и, конечно, скорее всего, выпадет скин за 0.79 центов, но 0.1% на лор есть. Да, и до этого уровня, бля, хер дойдешь, потому что это 60 уровень, у нас, например, только седьмой. Короче, поехали, залезаем Залетаем, бля, я и на 1.5 залетел, нормально, бля. А, подожди, можно же как-то отменить? Стой, стой, стой, блядь. Как отменить? Во, найс, nice, мы ничего не поставили. Все, good. Начинаем с одного и двух. Так, я надеюсь, скин не залетел. Да, скин не залетел. Поехали. Первый скин на 1,2. Кстати, как я и говорил, тут уже есть вот эти автоставочки, своеобразные, это, как я это называл-то, бля, скрипт. Короче, настраиваешь свой скрипт, и он уже сам за тебя выводит, ставит и так далее. Кстати, первый заход плюс 20 долларов у нас уже есть. Ну, естественно, чем. Выше сумма ставки, тем поинтереснее Бля, я не туда нажал Ладно, ручная ставка, дальше 1,2. Может быть такое, что на этом коэффициенте зайдут все ножи И это будет охуенно, потому что ножей 7 плюс 20 долларов То есть 140 баксов мы с этого по итогу извлечем Подожди, каких, каких блядь, 20 долларов? Стой! А, ну да, 20 долларов, все правильно Я уже подумал, что я что-то не то говорю Так, два захода у нас есть, осталось 4 Не, реально, если зайдут все скины, это будет плюс 200 долларов Да почему плюс 10? Плюс 140 долларов 7 скинов, 27 на 2, 14, 0, 100 что-то с математикой у меня все плохо. Так, едем дальше. Три захода есть. Уже redline с Это означает, Станислав, делайте ваши ставки. И два ножика. Но пока что, пока что не особо. Дальше будет интереснее, потому что коэффициенты, соответственно, тоже будут повыше. А что с пропуском-то? Он качается, да, скоро восьмой уровень. Вот это да, бля. И там какой-то скин можно выбить. А, подожди, здесь, а что здесь дается? Ценность 2 бакса. Короче, 2 бакса нам должны вроде подогнать. Бля, я не успел залететь-то. У нас, кстати, зашло уже Сколько 4, я это буду апгрейдами называть, хотя это ни разу не апгрейд, но, блять, 4 улучшения, короче, у нас зашло, осталось еще 3 Инвентарь 670, даже сумма инвентаря показывается, прикольно, на баланс 47, отображать в рублях Бля, вот интересно, кстати, мы сделали еще одну иксовку, вот интересно, да, отображать в USD, ARS, BRL, BTK Бун, евро. И, блядь, где рубли? Фейл. Где рубли? Почему есть все, кроме рублей? Что такое? Я хочу, чтобы в рублях это еще все отображалось, а не только в долларах. Если за... Да, найс! Nice, у нас все зашло. По итогу остался еще один ножик. И даже при условии, что мы вот это 99 баксов проиграем, в принципе, мы будем в нуле сидеть, ибо все вот эти скины остальные у нас улучшились. Бля, я закрою чат, там голуби какие-то летят. Короче, если у нас заходит этот нож, в общей сложности плюс 140 долларов у нас есть. 3, 2, 1, улучшайся. Давайте Dragon лор сразу из него. Блять, ну что это такое? Граффити подарок нам сделали, это нам не надо. Ладно, делаем 1.5, 1.2 поделали, давайте теперь 1.5. Нельзя, вы можете обменять его в магазине, я и не хочу его менять. Короче, 1.5. Пока что мы в нуле, потому что один слили скилл, скилл, скил, скилл, скилла нет и не было и не будет, а остальные забусь. Но уже, кстати, сидим в плюсах 776 долларов. Пока что самое интересное, что мы сделали с 99 и 100, 179, фактически x2. В целом неплохо, но нам нужно больше золота, ибо этого совсем мало. Можно еще, кстати, на колесо залететь, нам тут лайки Габен ставит. Но здесь я чаще всего проигрываю, поэтому нафиг лучше Крэш. Так, поехали дальше. 1.5. Бля, жопу почесал. Нормально вообще. Ой, 2 секунды. блять, ну сразу споткнулся. Ёб, ну что это такое? Ладно, скинов остается все меньше и меньше. Прекрасно. У нас осталось всего лишь 5 скинов. Если вот эта история заходит, опять же мы в нолик попадаем. Но и 1.5 должно залететь. Все-таки была единица. Здесь вообще 11 залетела. 1.5 есть. Прекрасно. Ну и он, блин, споткнулся. Ходить не умеет под ноги. Надо смотреть Ладно. Давай дальше. 1.5, 119 баксов ставим. Вот, если заходит уже вот эта вот ставочка, то мы в плюсах будем. И хотелось бы все-таки, чтобы она зашла. Блядь, не споткнись, пожалуйста. Будь так любезен, блядь. Главное, не наебнись. Найс. 1.5 есть. 775. Уже в небольших, но плюсах. Интересно. Вот это уже и поинтереснее будет. Дальше и выигрыши будут, соответственно, больше. В живых у нас остается буквально... Почему буквально? 5 скинов. Ну, сейчас будет 4, ибо мне кажется, что Хансмен отлетит нахуй. Но проверим. Кстати, Хансмен может и не отлететь. 1,5 Блять, не загораем. Найс! Nice, все, good. Смотри, у нас 800 баксов плюс 49 на балансе. Кейс Хангрид выпал, заебись. Так, два ножа ставить не буду. Вот давай-ка 1 на 1,5. Но сейчас должны слить, потому что сайт держит в нуле. Он и должен дальше держать в нуле. А главное не в минусах. Этот нож должен отлететь процентов. Чекайте. Проверяйте инфу, блять. Но не, это отлетит. А, заебись. У нас уже 892 доллара. Найс. Nice. Было 7 скинов, осталось 5. Короче, минус 2 скина, но мы в плюсе. Заебись. Следующий коэффициент 2. Но пока на, до 1,5 шло охуен То есть 1,2. 2, мы в плюсах 1 и 5 мы в плюсах вопрос на двойке, бы двойка заходит ну понятно что блять реже и вот если она зайдет то это будет дохуя денег даже на одном улучшении, блять пожалуйста хотя бы одну двойку можно не поймать ни одной блядь, Я прекрасно это знаю заебись и мы кстати бустанули левел. у нас уже есть косарь долларов короче даже если у вас в интернете будет лежать где-то 7 скинов по 2 бакса в принципе вы можете бустануть если идти даже по этой же стратегии 12 потом 1 и 5 может быть это конечно рандом блять но тем не менее чем мы забрали мы забрали 2 доллара открыть. А че вот открывать-то, блядь, получить предмет. Там же написано, 2 доллара подарят. А, 1,8. Ну хуй с ним тоже нормально забрать. Еще есть какой-то кейс. Цвета, ников, блядь, что это? Ну окей, давай, может какой-нибудь цвет заебатый выпадет. Есть, кстати, синий зеленый Вот прикольный цвет, заебатый мягкий. Блядь, это 10% в хуйня. Кстати, 1 и сколько там, блядь. 1,43 залетало, мы залетаем на 2. Сейчас маленький КФ был, надеюсь, двоечка все-таки взлетит. Две двойки, это уже будет охуительно. Ну серьезно. Хотя даже если этот скин мы проиграем, я все равно в плюсах буду сидеть. Деть, блять, 72, ну что-то заходит. Ладно, ладно, пока в плюсах Пока в плюсах, не хотелось бы идти, блять, в минуса Не, реально, прикинь, до чего-то Пиздатого сегодня дойдем такими темпами Это хуенная стратегия будет Ну окей, ну блять, до двушки дойти уже сложновато Объективно, это очень сложно Хотя 7 есть, 8 есть, 9 есть, двойка есть Найс, косарь баксов, так, бэкнули, заебись Можно, кстати, поставить косарь на x2 Это будет 2000 долларов, но я такой хуйней Откровенно заниматься не хочу Дальше полетели на два нож, как обычно, за 177 Кстати, пак, ты за 13 баксов Залетел, заебись, сейчас двойка может не Ибо была тройка. Но, сука, хотелось бы, чтобы. Ну, блять, ну как так нахуй? Ладно, блять, живем, живем. Эти скины у нас уже пойдут на 2,5. На 2,5 это уже пиздец, рискованная тема будет, но ну, окей. Ножик на двушку, если будет улучшен, это будет плюс. Да ебаный, упал, нахуй. Ладно, похуй, 2.5. 2 и 5, поставить. Но получилось у нас сделать плюс 200 долларов в рублях, это где-то 14 тысяч рублей. Балик был 700-800 баксов. Ну, то есть плюс, в принципе, 14к, если полностью округлить, да, получилось сделать. Но если сейчас этот скин зайдет на 2 и 5, это будет мега охуительно. И хотелось бы это увидеть. Блять, давай! Найс! Nice! Есть! Десятый левел Заебись! Перчатки, черный галстук И у нас 1200 долларов, бля Я не хочу это сливать, но проверка Она и в Африке, блядь, проверка Заходит вот эта тема, и мы миллиардеры Фактически, потому что будет два скина Почти по 1000 долларов Ну, 800, похуй, скажем, по 1000 Бля, ну очень хочется, чтобы все-таки 2.5 было Бля, как же я боюсь, что сейчас просто на двушке все объебется 2 есть, блядь, 2.7 У нас остается последний шанс Ну, давай на трешку, 2.5 было Ебашим тройку, если оно за Заходит, то все, мы в охуенном Плюсе, но троечка это, блять, это редкость Может на единице пиздануться, чекай Хотелось бы, конечно, там уже и градиент, блять. Давай-ка мы заберем вот так, ну что-то Я очканул Кстати, 1300, но в любом случае мы в плюсе Добежит ли этот э, ГБН До тройки, интересно да, мы до тройки добежали, охуенно Тоже знал, блядь Короче, у нас на самом деле остается последняя надежда Станислав, ставьте, тут написано Ну, бля, я очкую, ставить Ладно, боевой пропуск Что-то мы получили ценность до 33 долларов, может, что-то забрать А, ну понятно, открыть кейс, бля Всем привет, сегодня мы открываем кейсы на крэш-сайте Ну, сейчас какая-нибудь херь выпадет, скорее всего, потому что кейс Ну, прям на 10-м левеле, да Продать Деньги есть А откуда 78 долларов, я немного не понял Может, за буст левела что дали Ладно, короче, я очень очкую, поэтому попробую Попробуем установить уже 1300 на 1,2. Ну, ибо над x3 реально очко жмется ставить. А здесь на ставке в... Блять... Да ну, его нахуй. На ставке в 1300 даже такой коэффициент он был бы охуенен. Ладно, это все дело мы обменяем сейчас. Ну, по итогу получилось до 1300 дойти. Давай попробуем перчи, бонусные предметы обменивать. А что с ними делать-то, блять? Продать, продать, продать, продать, продать, продать, продать. Блять, я не спамер. Дайте мне скины продать. Ладно, вот это вроде бы как можно обменять подтвердить. Да, блядь! Тогда не надо нам этот Максим. Во, нож за 78 это уже на Короче, въебем X5! Даже давай X10, блядь, напоследок. Залетит ли 780 долларов? Ну, короче, было изначально 700 долларов, я закупил айтемов на 700-800 баксов. Получилось сделать, ну, 1300. То есть, плюс 600 долларов, фактически, X2 от изначального балика. В принципе, результат неплохой. В общем, ребят, всем огромное спасибо. Я все-таки надеюсь, ролик будет полезный для тех, кто реально играет на краш проектах. Ну, если идти типа, по той же логике, брать 7 предметов по одинаковой цене и фигачить 1.2, потом 1.5, потом 2, ну и в принципе вы сможете x2 от банка сделать. Но ну, на этом все, всем спасибо и всем пока.